У меня не тот характер, чтобы быть дискриминированным, С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что если говорить о мужчинах, мужчины, мужчинам вообще не нравилось, они, никто не относился, ни с каким серьезом. Для того, чтобы быть в политике, надо иметь определенную подготовку. Должны быть люди подготовленные. Это нельзя было, как у нас Барали до Ярко, вот она хорошо доет коров, поэтому иди в Верховный Совет. Вот ты там умеешь что-то делать, вот иди в Верховный Совет. Понимаете, Верховный Совет Советского периода, а мы-то шли первыми после него фактически, значит, там были совершенно другие критерии подхода. Там смотрело руководство, кого выдвинуть, единогласно все голосовали, единогласно все принимали. Никто не разобрался даже в том, что там немножко голосует другой закон. Почему женщины? Женщины обременены домом, семьей. Все-таки, все-таки, домом, семьей. У нас патриархальный уклад в Молдове. Все, э, э, все население, в основном сельское, которое выросло, зная, что женщина в селе должна выполнять, ее обязанности, все, это переносится. То есть у нас интеллигенция это ну, во втором, в третьем поколении только начинается, сейчас. А тогда вообще, это же было 25 лет тому назад, это фактически было вот первое. Хотя, конечно, жизнь в селе тогда была, но не было, конечно, тех приспособлений, бытовой техники, еще что-то такое, но она была более обеспеченной, чем сейчас. Вообще, понимаете, история это такая штука, которая нет больших выдумок, чем в истории. И нет больших уроков, чем в истории. История должна всему учить, но ее надо знать. И врать не надо. Ни одним, ни другим надо говорить правду. Я думаю, что вообще сейчас образование, все, только в смысле истории, оно даже не идет в сравнение с тем образованием, которое получала я в 50-е годы прошлого века. Мы были куда более грамотными, мы знали больше. Я, я не имею в виду только в Молдавии. Я смотрю иногда в России, там останавливают людей на улице, что-то спрашивают. Они ничего не знают. Они вообще ничего не знают. И, так, и наши ничего не знают. Но в таком плане, в широком, чтобы кто-то брал за экзамены э, деньги или что-то, вообще не было такого. Я не помню, чтобы мы вообще за все время учебы, ну, может быть, я очень хорошо училась, не знаю, там не было таких проблем, но не, чтобы за оценку ставили, давали деньги какие-то. Даже когда своих детей учила у меня, такого ничего не было, в помине не было даже. Это, это последнее нововведение. Почему? Потому что низкий уровень школьный. Он и переходит в вузы, и вузов тоже непонятно, что делать, и начинается просто покупание оценок, покупаются оценки и все. Это, это даже не понимаете, что это не коррупция, это ну, не могу сказать, не чистоплотность, просто человеческая нечистоплотность. Сейчас коррупция совершенно другая. Сейчас сложность вообще в том, что нет специалистов. Что люди, которые сидят на этих должностях, оно ведь пошло еще с тех пор, как мы пришли так, с нашего парламента. Когда начали выбирать руководителей, профессионалов, если они там были либо русскоязычные, либо еще какие-то, я там не знаю. Получилось вообще неизвестно. У нас... Министерством обороны руководил санитарный ветеринарный врач. Но и во всех других областях очень было много не специалистов. То есть они подбирали по партийной принадлежности. Я ненавижу непрофессионалов. Вот понимаете, у меня просто в крови я ненавижу непрофессионалов. Я их часто вижу в одном, в другом, в третьем месте ужасно. Это ужасно. Поэтому я очень переживаю и за образование в стране. Потому что то, что сейчас эти школьники, которые учатся и не умеют сдать бак, это те, кто будут потом руководить страной. Это те, которые будут экономистами, врачами, технарями, пилотами, в конце концов. Я не знаю, кто. Для женщины, я думаю, что самое главное – не быть равнодушными. Вот женское сердце должно подсказать те вещи, которыми она, как политик, может заниматься, там, где она может принести пользу людям. Понимаете, конечно, в первую очередь женщины всегда обращают внимание на, со... на условия жизни и работы женщин, на то, что дети, как устроены дети, детские сады, Конечно, это их будет трогать больше, чем, может быть, мужчины. Мужчины будут какие-то глобальные. А женщина всегда хозяйка в доме, поэтому она должна быть и наставницей, вот наставницей помогать. Женщина не может быть равнодушной. Они острее чувствуют несправедливость. Они более честные в политике. Они честные в политике. Они менее коррумпированы чаще всего. Они не идут на это. Она неудачная. Эта политика не приведет к рассвету страны. Она неправильная.